Здравствуйте, дорогие друзья. Начинаем с вами прямой эфир. Я давно не надевала свою любимую корону. Можно? Сегодня нам действительно абсолютно все можно. Больше можно, чем вы можете себе представить. Потому что у нас сегодня прямой эфир, который посвящен моему марафону. Который называется Матрица стройности. И я вас сегодня буду знакомить с главным тренером Матрицы стройности Оксаной Алешиной. У нас есть интересные вопросы, на которые мы с удовольствием будем сегодня отвечать. Мы будем вдвоем рассказывать про вопросы, которые возникают у участников и не участников, тех, кто только хочет попробовать марафона Матрица стройности очень необычный марафон. — Так, дорогие друзья, здравствуйте! Я хочу вас познакомить сегодня с Оксаной Алёшиной. Оксана — главный тренер марафона «Матрикостроенности». Начну с того, что Оксану я знаю, наверное, около 20 лет. Я пыталась подсчитать, но что-то вбилось. Как ты говоришь, с прошлого века, да? — Да-да-да, с прошлого века. Я очень ну, в общем, мы очень близки с Оксаной давно, несмотря на то, что мы живем в разных городах. Я жила в Одессе и Оксана в Харькове, тем не менее, мы поддерживали связь и довольно часто видели. Вот. И как Оксана стала тренером в общем «Матрице стройности», я, я прямо не знаю, с какого момента начать, потому что нам задали вопросы под постом, я прямо уже выделила э, победителя вопросов, среди вопросов. И очень хочу искренне подарить блокнот э, этой девушке, которая задала этот вопрос. Она спросила, «А вы сами-то вообще проходили?» Ну, если кто-то не знает, да, я вообще удивилась этому вопросу, потому что я думала, что все знают. Весь мир знает, что Калантерна была толстая. Вот. И в 35 лет я э, просто, я всегда была склонна к полноте и всегда держала себя в дешевых рукавицах. Я всегда э, сидела на каких-то диетах. И это была просто идея фикс для меня, просто оставаться в нормальном внешнем виде, хотя у меня это получалось с огромнейшим, с большим трудом. А, с первым мужем у меня вообще были, вернее, с прошлым мужем у меня вообще были очень серьезные конфликты по этому вопросу. Вот. Но, и, в общем, в 35 лет, когда я поняла, что уже прекратили действовать все диеты, я реально запомнила очень четко эти свои мысли внутренние, а, когда... И... Такое вот прямо, знаете, глубокое ощущение того, что я уже старею, что я уже перехожу в тот рубеж, когда, Аня, забудь, это естественный процесс. Ты стареешь 35 лет уже меняется гормональный фон. Но это правда, да, то есть 35 лет, конечно же, происходит какой-то этап взросления, но это еще не тот возраст, когда нужно на себя забивать. И я, как да. всегда, сказала себе, то есть я там смирялась-смирялась, у меня ничего с этим не получилось, и я в очередной раз сказала себе «Окей». Я делаю предпоследнюю попытку. Я уже перепробовала все диеты, дай-ка я попробую разобраться в причине, в настоящей причине, почему же я поправляюсь. Не «что мне нужно делать, чтобы похудеть», а в причине, почему я поправляюсь. И когда я сделала все эти открытия, мне хотелось на улице хватать людей за руки. Реально, вот я вижу, идет передо мной женщина, там, приблизительно моего возраста. И там, вижу, у нее килограмм 15-20 лишних, ну или больше, да. Мне хотелось хватать ее за руки. Я клянусь и говорить, это так просто быть худой. Это так просто быть стройной. Вы даже не представляете. Вот, и я запустила эту программу очного действия, я проводила тренинг. После меня похудела еще моя подруга. Uh -huh. Мы с ней это все вместе прорабатывали, да, и когда она похудела, я не помню, насколько, я похудела на 22 килограмма, она тоже намного похудела, и я, я так на нее посмотрела, говорю, слушай, давай мы будем это продавать. Uh -huh. Вот, и так развилась матрица стройности. и так она по появилась очной в Одессе, и потом присоединилась Оксана в нашу прекрасную компанию. Оксана, ну сколько ты э, похудела, скажи? На 16 килограмм. На 16 килограмм. Ну, это довольно заметно, скажем так. Хотя, конечно, плюс 16 килограмм в нашем возрасте это не стыдная вещь, да? Находить... Да я уже даже свыклась, когда пришла на матч. Да, но тем не менее... Окей, э, мы сегодня будем говорить о самых распространенных вопросах. Я угу. сейчас даже, наверное, приостановлю комментарии. Я хочу, чтобы мы с тобой сначала поговорили. Выключить комментарии, да, чтобы мы с тобой сначала поболтали про матрику стройности. Угу. Расскажи, пожалуйста, твои э, первые ощущения, когда, вот, наверное, уже с высоты э, тренерского своего положение, когда ты первый раз услышала, что можно есть все, что хочешь, сколько хочешь, когда хочешь, и от этого худеть, именно от этого худеть. Что с тобой было, и что ты можешь сказать сейчас уже? Ну, ты же понимаешь, да, я тебя знала, когда пришла на Матрицу, и ты мне тогда и сказала, Оксан, ну, тут учитывая то, что мы с тобой знакомы, и ты мне доверяешь, да, я действительно тебе доверяла полностью тогда, ну, то есть у меня не было каких-то сомнений, я знала, что ты профессионал. И когда я, в общем-то, увидела, что у тебя есть матрица, я ну прям вот нырнула, я, помню, что тебе написала об этом. И mm -hmm. что я тогда почувствовала, когда я услышала это первое правило? Ну, знаешь, в общем-то, я себе не запрещала ничего никакого. И, и, в общем-то, для меня это было нормально. А, и когда ты еще и разрешила это, ну, то есть, вот сказала, что можно есть все, что хочешь, когда хочешь, и, в общем-то, столько, сколько ты хочешь, это была какая-то радость, знаешь, внутри, как будто бы это было фух. Но при этом внутри все равно был какой-то червяк. А что, ну, действительно? Но ведь я же вот ем сейчас тоже все, что хочу, и я же вот такая, какая есть, разве это так? Ну, то есть, вот какие-то сомнения все равно были, понимаешь, да, я живой человек, хоть и очень без, безумно тебя сильно люблю и доверяю, но тем не менее. <клёх> и, конечно, у меня результаты пошли быстро из-за того, что я так сильно не сопротивлялась этому правилу, да, не сопротивлялась твоим словам и доверял. Но внутри вот это нужно было время какое-то, чтобы я вот прям поняла, прониклась этим правилом, что ну да, но при этом… Есть нюансы, да, ну, то есть вот казалось бы все так просто, все так на поверхности, но есть нюансы. И если говорить сейчас, да, вот уже со стороны тренерства, со стороны того, что мы в матрице, ну, я с тобой в матрице уже, наверное, лет 7-8, но вот знаешь, именно в тренерстве это по… вот, вот этот вот нюанс, когда... Ну-ну, ну давайте, я хочу увидеть все ваше сопротивление здесь. И вот это вот, ну вот прям вот это предвкушение уже есть, что да, вот сейчас появляется вот это вот можно, и как раз первый шаг к себе, к любви к себе, и вот прям вот это вот до мурашек, когда читаешь в обратной связи, что как это так, ну вот разве это так возможно? Вот эти вопросы, они даже радуют на первом этапе, что вот, Девчонки и мальчишки. Хотелось, тебе не хотелось хватать за руки людей и говорить, что... Так да, я, я еще и сейчас себя останавливаю. Ты рассказывала, а я вот, ну, прям вот чувствую это, да, как я сама бежала по улице и говорила, ну, пос, ну посмотрите, ну вот, послушайте. Но, кстати, ты знаешь, я первое время встретила такое, такую интересную обратную связь от своих близких, когда я похудела. То я услышала, а с тобой все в порядке. Ты здорова? Оксана, что произошло? О, ты так сильно похудела, у тебя точно все нормально? У тебя вот это, знаешь, страшные диагнозы сразу. Я говорю, со мной все окей, не волнуйтесь, я так хотела. Mm -hmm. вот, вот. То есть, вот какие-то такие вещи, я к этому была не готова. Знаешь, я начала смотреть на себя, думаю, боже, неужели вот там что-то такое? То есть, еще и вот такое существует, знаешь, с этим тоже нужно работать. Вот с новым я как меня воспримут вообще-то в обществе. Это тоже Худая на матрице. больная, да? То есть, угу, -то угу. есть. Да, да. Вот это вот и ударба, в общем-то, она, ты видишь, вот как срабатывает. И, в общем-то, и внутреннее сопротивление стать худой, как будто бы больной. Угу. Как ты думаешь, первопричина вот, <клёх> людей, которые не могут сдвинуться с первой самой главной точки, Какие причины? Вот уже среди тех, кто, кто, через тебя прошло уже огромное количество людей. Кстати, спрашивали, Оксана, это вы лично отвечаете? Представляете, Оксана лично отвечает. Да. Если я иногда лично отвечаю. Да. <смех> да. У нас обратная связь честная. Если заявлено, что я, то я и отвечаю. Значит, то, что вот какие даст, почему, в общем-то, нет сдвигов и почему... Уже какое-то время я в марафоне, да, очень часто мы слышим этот вопрос, что особенно это, знаешь, удивляет, когда этот вопрос звучит в начале, там, ну, первые там даже три дня, вот знаешь, там до каких там недель ну, этот вопрос уже… Делала. А где же ваши за... заявленные там результаты? Я вот три эфира прослушала, а сдвигов нет. Ну, во-первых, причин же веса очень много, понимаешь? И на, на первом этапе то, как мы говорим, да, это вообще ну, не про вес даже, это не про результат, это не про то, что ну, вот конечный итог, какой я хочу получить. Вообще-то узнать, что я хочу, вот давай так, да? И как раз на первых вот неделях, а то и месяцах иногда у некоторых, давай честно, это идет вот это разрешение себе. Вот пока я себе не разрешу новый опыт, пока я все знаю, у меня все в голове, я там кучу книг прочла, и вот я все понимаю, но почему-то вес стоит, да, ничего не делая. Вот хочется сказать, а что ты делала? В вот, общем, собственно, ну, вот, ну, ты знаешь, знаешь, да? Да, ну ты, вот ты знаешь, да, ну, ты вот знаешь. А что ты, это собственно... Так тяжело, это так тяжело объяснить словами. Мне mm. когда, когда говорят, Аня, ну расскажи суть матрицы. «Ты можешь объяснить смотреть? Я не могу! <свят> Я буду хотя бы на первых три бесплатных занятия». да? Поэтому у нас-то и занятия бесплатные три для того, чтобы было понятно хотя бы, по, по какому принципу мы работаем. Угу. Потому что это действительно сначала позволение себе быть собой. Вот это Важнее важного. У нас мы вот сейчас проводили тренинг, кочный тренинг в mm -hmm. Он был не про матрицу стройности, а про личность и рост. Это была групповая психотерапевтическая работа, очень интересная. И у нас на этом тренинге была врач, которая прошла матрицу стройности. И она, конечно, говорила очень часто о том, не весь тренинг, конечно, но часто она говорила о том, что, я врач, и я думала, что я абсолютно все знаю про организм, про белки, жиры и углеводы, про то, как это работает, но только на матрице я поняла, что все равно все вот здесь. И я хочу ответить там на один вопрос. Там девушка написала с расстройством пищевого поведения, что мы по этому поводу думаем. Сейчас я вот я зачитаю этот вопрос. Сбросила со 100 до 60 килограмм, потом случилось расстройство пищевого поведения, уже набрала до 80 килограмм обратно за три месяца. В теории все знаю, головой понимаю, но на практике не могу перестать есть все подряд, не по потребности, а просто без остановки вернуться к физическим нагрузкам. Как выйти из РПП? сейчас все мысли только о еде. «Как относитесь к кето-питанию интервальному голоданию? Ваше мнение относительно голодания на воде и безводного голодания семьдесят 72 часа». Вот я тут хочу сказать, что в случае расстройства пищевого поведения я к интервальному голоданию отношусь крайне плохо. И к любому вообще голоданию я отношусь крайне плохо. Я в этом случае лучше отношусь, скажем так, к любой диете, в которой mm -hmm. можно есть. Вот. Угу. Но а если у вас именно расстройство по пищевого поведения, <coughs> это делать категорически нельзя. Расскажи, Оксан, когда люди приходят с расстройством пищевого поведения, тем, э, что делаете? И я, кстати, вот еще знаете, рекомендую, хорошо бы пройти нашу матрицу стройности в этом случае и проходить в это же время личную психотерапию. Угу. Вот тогда будет результат. И никаких диет вот категорически, потому что диетами вы действительно, когда хоть что-то себе запрещаете, вы делаете себе еще больнее. Это вот знаете, такая вот пытка мазохизм такой. Расскажи, кто она, Но ты права сто Конечно же, то, что люди голодают, это вот так, скажем, и причем это неестественно, да, когда они насильно это делают, ну, то есть вот это уже нарушение. И что мы делаем? Конечно, мы очень благодарны, когда наши участники честны с нами и что-то нам рассказывают. То есть это прям вот первый шаг, это прям браво, ура, что вы нам об этом сказали, что мы в курсе и знаем, что с этим делать, в общем. Конечно же, мы выясняем, на каком этапе сейчас человек вот с этим нарушением. То есть это уже... Диагноз да, у человека, допустим, он уже наблюдался, у доктора уже у специалист ему рассказал, что действительно есть это нарушение. И да, это важно, одна... Чтобы это не, не было самолечения и не самостоятельно поставленный диагноз. Да, Хорошо, то есть, это, это действительно так, потому что ну, мы первое, что спрашиваем: а вообще, откуда эта информация? От чего ты решила, что у тебя есть расстройство то, пищевого поведения, или там булимия, или еще что-то там у меня, да? и что тогда, ну, кто тебе это сказал? И зачастую я слышу, что сказал психолог. Вот знаешь, это печально, потому что, ну, мы-то мы с тобой знаем, что мы диагнозы людям не ставим, и поэтому я, конечно же, говорю, это, ну, это классно, конечно, что психолог, возможно, какое-то предположение выдвинул, но желательно все таки это пройти у специалиста обследования и, и либо подтвердить этот диагноз, либо, ну, в общем-то, что мы хотим, да, опровергнуть. И тогда уже идем дальше. Если у человека уже какая-то ремиссия, да, если он там поставлен диагноз, он прошел лечение и состоит на учете, наблюдаются у специалиста, тогда матрица прямо, ну, вот это вот будет совместно, ну, ну, вот то, что ты сказала, у человека это глоток воздуха будет. А если он на высоком уровне эмоций, да, на пике вот этих вот вещей ну, уже на снятии запретов, на вот это можно, у него может пойти вот это расстройство пищевое усугубиться. И мы прежде всего про него. Если мы отправляем к специалисту, это не потому, что мы не хотим, чтобы он прошел матрицу, это прежде всего о его безопасности, о его здоровье, о его психике, целостности, чтобы человек, ну как вот знаешь, я всегда говорю, мы боимся, психиатров, психотерапевтов, ну, многие люди, не мы с тобой, в частности, я про людей, mm -hmm. в общем, <смех> я знаю, что у нас с тобой с этим все в порядке, но вот это вот, знаешь, когда я слышу, что у человека вот такой пик эмоций, когда я ну, вижу, что с ним что-то происходит, и понимаю, что там зашкаливает температура, вот это, да, то почему-то, когда я ну, чувствую себя плохо, у меня озноб в теле, я простыла, я иду к терапевту, да, а когда у меня внутри вот, моего мозга, моего компьютера что-то не так, я почему-то, ну, все что угодно, буду прятаться там, скрываться, но не пойду и не проясню, что там, в общем-то, происходит. И ну тут, что, конечно, самое главное, это, это нам довериться и сказать, что да. что-то не так, и тогда мы совместно выстраиваем. Можем, да. уже. Можем, сможем помочь, совершенно верно. Я еще хотела сказать о том, что тут двухсторонняя вот эта вот штука, что и любой запрет, да, то есть с одной стороны, можно может спровоцировать э, вот это uh -huh. вот расстройство пищевого поведения, если оно на пике, а с другой стороны, любой запрет может спровоцировать расстройство пищевого поведения еще сильнее. И поэтому uh -huh. очень важно, да, но это только в, в случае, если э, у вас действительно вот такие вот серьезные симптомы. Вот к чему мы с Оксаной сидим? Что мы хотим сказать? Не занимайтесь самолечением. <гут> вот правда. Вот пойдите просто к психотерапевту и, э, и начните работать с собой в, э, в этом контексте. Вы можете параллельно приходить на матрицу, но и работать с психотерапевтом тоже. Еще <гут> вопрос по поводу беременности. Э, Какие рекомендации есть на время беременности? Я знаю. И сейчас бывает спрашивают, а, какие продукты можно есть. Оксана, про Я кстати, еще одного ребенка. Вот пока идет матрица стройности, да, я за это время успела вот моему сыну 8 лет. Матрица больше одиннадцати. Угу. Расскажи. Ну, знаешь, тут вот сразу, это что, диагноз вот, беременный? Знаешь, вот у меня первое, когда я читала этот вопрос, у меня, конечно же, ну, девочки, которые спрашивают, да, в этом трепетном периоде, они, конечно, переживают за своего младенца будущего, и, безусловно, они хотят там ему все самое лучшее дать. И, конечно же, ну как, он же получает с моим питанием что-то там классное, ценное, и таким образом растет и развивается. Это да. Это классно, что ну, наши будущие мамы так заботятся. Но что я хочу сказать, матрица, она никоим образом не может там, помешать, навредить как-то, знаешь, тому будущему младенцу и маме в том числе. То есть потому как, ну, тут про, ну, вот как ты говоришь, сказать в двух словах, про что матрица невозможно, но когда я люблю себя, а матрица про любовь к себе, то, в общем-то, и... И тут все становится на свои места, да, и люблю своего ребенка, и с трепетом отношусь и так далее, и так далее. Что касается запретных продуктов, ну у нас они, их ни для кого нет, да. То есть если говорить там про любого другого участника марафона, то беременность не диагноз, и, и точно так же, как и со всеми другими. То есть у нас запретов нет. Это все только вот мое личное. Я хочу вот что требует мой организм, а в период беременности он вообще будет сигналить, да, ну вот прям он будет просить. Это вот получается. не зря девочки говорят о том, что мне хочется Ты, цитрусовых, мне там пиво захотелось мне там еще чего-то. Ну вот это то же самое, ну, что, ну, в чем нуждается в данный момент малыш. И знаешь, вот здесь хочется сказать еще такую вещь, что тут есть страх поправиться на беременность во время беременности, да, очень знаешь? Большого, да. И э, вот это вот э, ограничивающее убеждение наше с тобой, любимое, они, в общем, знаешь, здесь еще же очень масса просто. Вот эти мамы, которые стремятся, бабушки, которые вкладывали в голову, что есть нужно за двоих. Некоторые говорят, да, есть за двоих, а другие говорят, я вот ничего лишнего себе не позволяла, поэтому я осталась в троне. Угу. Ну, надо же учитывать, что этот второй-то там. Господи, боже мой, какого он размера, а едим там и обычно две тарелки за него. Ну, это я про, мы опять же про наших участников. Не надо бояться, не надо бояться матрицы, приходить можно во время беременности и нужно, потому как и легче пройдет период восстановления после беременности вынашивания ребенка, да, и мама будет спокойна по поводу своего веса, но ну, не будет этого пунктика, вот не набрать лишние 20 килограмм там, э, что-то там, не знаю, еще куча вот этих э, страхов, которые Даже прицепят. Если берёт, вы берете, то вы 100% сможете легко похудеть после того, как вы родите. Я еще хочу сказать, что действительно беременность – это не болезнь, кормление грудью – это не болезнь. Вы можете приходить на «Матрицу стройности», но там был вопрос по поводу того, что рекомендовано э, дробное питание, это связано uh -huh. с патсикозом. Слушайте, э, вот, знаете, сходите и прислушивайтесь к себе. Это важно. Если вам от такого питания легче, если это вам реально приносит пользу, то попробуйте. И если э, ну, если это дает результат, если это дает эффект, вообще токсикоз такая вещь, совершенно непредсказуемая, которая может возникнуть на самых разных сроках и купироваться совершенно неожиданными какими-то вещами. Вот. У меня с Мартином как-то было полегче с токсикозом. А с Настей, я вот помню, у меня, был, у меня не токсикоз, у меня была изжога на последние месяц. И я могла есть только семечки и молоко, реально. Вот я и мороженое еще. Вот, то есть это было как-то так. Я только смотрела на фрукты, и у меня начиналось тяжело. Ну, вот, не знаю, с чем это связано. Это может быть связано с чем угодно. Поэтому мне помогает это подсетяние. Если вам от этого хорошо, то приходите. И еще там был очень интересный вопрос: как мы относимся к диетам? Можно я сначала расскажу, Конечно, Конечно. Там спросили, вот Анна, вот вы прямо категорически-категорически э, относитесь э, плохо к диетам или все-таки можно? Смотрите, когда вы прошли матрицу стройности и прошло, там, например, год прошел, то есть не три месяца матрица стройности, марафон, там длится три месяца. Э, вернее, его можно проходить частями, может быть, один месяц, можно два месяца взять, можно три месяца. Три месяца. Полный курс это три месяца. Он не повторяется из месяца в месяц на протяжении трех месяцев. Это на каждом уроке новая информация. Это разные упражнения на познание себя в первую очередь. Самое важное это понять себя и проработать свои ограничения, ограничивающие убеждения, страхи и убедиться в том, что все то, что вы делаете, из любви к себе, из истинного ощущения того, что вам, что вы на самом деле хотите. Мы с Ирой буквально вот полчаса назад как раз говорили о том, что про желания. Почему желания не, не исполняются, если их мотивом загадать? Извините. Потому что когда желания исходят: "Дайте мне побольше денег, а я уже на эти деньги куплю свое желание", это про то, что человек не знает, чего он хочет на самом деле. Вот я тут прямо аналогию, почему «Матрица» я называю его марафоном личностного роста, точно так же, как и марафон «Автор жизни». Абсолютно это про одно и то же. Узнавание своих желаний истинных, чего я на самом деле хочу. И когда вы понимаете и начинаете прямым путем идти к своему желанию, тогда и все получается вот точно так же про матрицу стройности, когда вы на самом деле понимаете, чего вы хотите, что у вас вот это вот, например, я сейчас пример привожу, это сильно в кавычках, что у вас сейчас, например, чувство тревоги, а вам кажется, что вы хотите сладкого. Кажется. У -у -у -у. И когда вы разделяете вот эти вот вещи и понимаете, что «Ага, у меня тревога, сделали упражнение на прорабатывание этой тревоги, и куда-то совершенно непонятным образом чувство голода, и, сеза, и я уже тут ни булку, ни конфеты, ничего не хочу. Что Почему это там? Да? Ну, вот, вот оно вот приблизительно так работает. Так вот, как я отношусь к диетам? Я вообще человек, который, мне кажется, прошел через все диеты, и я даже сыроедом была какое-то время, полгода, и я довольно неплохо себя чувствовала, но не зашло оно мне, не мое. Я к диетам отношусь как к элементу познания себя. Что такое диета? Диета в переводе с греческого – это образ жизни. И если вы при помощи матрицы стройности, я подчеркну, смогли определить для себя тот набор продуктов, который, от которого вам окей, то окей, то это можно назвать диетой имени вас. Ну вот я отношусь к этому вот так. Поэтому я во время матрицы стройности, конечно, я против диет, потому что я считаю, что нужно разобраться вот здесь. И после матрицы стройности еще долгое время быть честным с собой. А потом уже, ну вот, что ты расскажешь про диеты? Ты ну да, про дело, честными долгое было? время, а не хочется сказать, что ну всегда быть честной с собой. Вот тогда а, ну, и жила. Ну мне кажется, что матрица же потом, ну как бы, да? Почему ты так говоришь? Я ну догадываюсь, потому что матрица потом встраивается в жизнь, она не просто неспроста матрица, ты ее назвала, потому как действительно она встраивается в жизнь, она становится образом жизни, и тогда, ну честно быть, всегда с собой это естественный процесс. А то, что касается диет, ну, ты правильно сказала, мы вот прям там категорично там, да, не относимся к этому, потому что мы понимаем, что в разный период времени у каждого человека диета это собственно начинается своя. И в том-то и волшебство. Вот казалось бы, да, матрица все можно. А тут раз и какое-то время человек начинает есть какой-то определенный продукт или набор продуктов, и это очень напоминает диеты. И вот когда уже действительно я понимаю, что просит организм, когда я уже понимаю, что вот сейчас в данный момент времени со мной происходит, то какое-то время мясо, какое-то время одна рыба. Я помню, что рыбу я, я не знаю сколько я ела рыбу честно тебе скажу очень долго я У меня очень такая долго была с рыбой. очень долго ела вот эти всевозможные смузи с травами вот знаешь вот именно добавляла всякую зелень потому что ну я к ней очень барна относилась мне ароматы ей не нравились там и так далее и так далее но потом началось какой-то эксперимент вот такой бесконечный, знаешь с этими вкусами с вот как ну как я отреагирую на это что-то и действительно, я достаточно долго и сейчас могу сидеть там, например, вот вяленые помидоры сейчас у меня, да? Я прям не знаю, я ну это какая-то сушеные там с там массой... сырная диета, понимаешь? Если у меня сыра нет в холодильнике, если я плохо чувствую и там, к примеру, когда вот про да там можно, нельзя, полезно, вредно, да, и вот эти вот на сегодняшний день запреты на молочку, скажем, да, ну, понятно, что многие люди ее не переносят во взрослом Аккуратно. жизни, да, но, но вот я про то, что как мне, если у меня не будет сыра, я съем всех своих родных и близких, и участников в том числе, поэтому мне лучше дать сыра, чем у меня его забрать. Вот тогда вот я честна с собой, да, я понимаю, что я злюсь, потому что у меня нет еды, которую я хочу есть сейчас. А потом, может, вообще не хочу сыром месяцами чего-то другого. У меня такой другого. эксперимент был с кофе, когда я решила, что я кофе не, не буду пить. И когда я там на четвертый день начала на максимум кидаться, он меня просто отвел в кафе, налил мне кофе и говорит: больше не экспериментируй, со мной так. Я помню этот момент. И, кстати, вы знаешь, ты рассказывала о своем опыте диет. Я помню, как я восхищалась твоей стройностью, вот когда мы еще, да, не про матрицу mm -hmm. работали. И когда мы встречались, я вот прям «Аня, как ты похудела!» У меня-то на тот момент было, помнишь, ветр 72 и 55 mm -hmm. килограмм веса, и ты все время мне говорила «А тебе-то зачем это?» Я говорю «Ну ты mm -hmm. так хорошо выглядишь, ты так похудела!» «А, то у меня сегодня там гаспача, да? Я там на гаспаче сидела». Думаю, боже, вот да, как любопытно. Сейчас такая свобода от вот да, этого всего постоянно… А что, по молодости не сделаешь? Какие глупости. Да. С кофе у меня тоже было. И ты знаешь, очень много у нас про кофе, кстати, вопросов, да, и от участников наших, и, да, вообще, и, про и, напитки, и вообще про напитки. Вообще про напитки. И я да, тоже -то прошла вот, вот этот путь с кофе, да. И я помню, когда я услышала от тебя в эфире, что... А, а ты... По, вот по, понаблюдай, за, зачем тебе этот кофе, да, что ты, в общем-то, от него, вот этот эксперимент проведи, вот исследуй, что это, это зависимость, это привычка, это, в конце концов, маркетинг, да, банальный, Но давайте честно, вот, откровенно, что ну, очень многие напитки, заброшу. это модно, да, да, это... Про кофе вот я просто хочу добавить немножко, дополнить, я вот не помню просто в каком месте нам задавали этот вопрос, по-моему, под потом, да, что почему вы считаете напитки едой? Потому что раздражаются вкусовые рецепторы. Когда мы пьем воду, мы пьем воду, мы насыщаем организм жидкостью. А когда мы пьем, даже если в воде есть одна капля лимонного сока, то включаются пищевые рецепторы, которые в свою очередь помогают организму вырабатывать ферменты, которые будут направлены на расщепление еды. И поэтому это автоматически, ну, можно считать психологически, да, для организма это можно считать едой, потому что включаются другие психологические, сознательные и подсознательные процессы, исключительно поэтому. А когда мы говорим о кофе, когда человек говорит, что я проснулась и утром, и я должна выпить чашку кофе, но эта чашка кофе должна быть с молоком и сахаром, то это история не про кофе. Это вот я вам сразу рассказываю, так, да? поэтому если вы хотите разобраться с этим на самом деле, приходите на «Матрицу стройности», хотя бы на бесплатные три занятия, для того, чтобы понять, как мы изучаем свой организм, для того, чтобы быть честными по отношению к себе на самом деле. Там еще да, интересный на... вопрос. Давай. Да, давай. Говори, говори. Ну, я про напитки добавлю, знаешь, вот очень часто же это мы как вот худеющие, вот девушки, которые, мы, парни, которые приходят, они же еще и обманывают себя. Давай честно, они же что думают, но ну, это же не еда? Ну, я да. пью, Давайте, я а же мы не ем. Да-да-да. Да. У меня же это ни сахара, не ни молока. Вот тот случай, как ты говоришь, что если еще с сахаром с молоком, да, то я тут как раз про чаи, которые полезные стравками mm -hmm. и про вот эти все там какао, которые там тоже сейчас говорит, говорится о том, что энергию дают лучше, чем кофе, тра та та Это все прекрасно и замечательно, если я знаю, что мне дают энергию вообще-то, да, mm -hmm. начнем с того. И а, вот если нет этого обмана, если есть обман, пони, подмена понятий, то там внутри идет возмущение. Да, то я есть хочу, дайте мне поесть, а вы мне воды или там чая. А тем более если я отношусь к, вот. к этому чаю как обман. Я вспомнила как, историю, как команд. Когда, когда приходили девочки, да и мальчики с большим весом и говорили, я ничего не ем, я только пью чай, но я не могу похудеть. Это э, на зре, скажем так, когда я еще очень в Одессе проводила мат... не матрицу трон, если это тогда называлось по-другому, э, пришла девочка-модель, и ей нужно было с 50 килограмм похудеть до 49, для того, чтобы она могла участвовать в кастинге. Mm -hmm. она, иначе у нее там был месяц для того, чтобы попасть на этот кастинг. Она плакала крокодиловыми слезами. И она говорила, я ничего не ем, я только пью, и я похудеть не могу. То есть ее психика прямо держала этот вес. Она даже поправилась там до 52 килограмм. В общем, у нее был большой стресс. И она похудела. Помню, как сейчас она пошла на рынок, она купила домашний творог, она со сметанкой вкусненько поела. Ну, какие-то такие вещи. И когда она говорит, я на кастинге, говорит, стою там, жду в своей очереди, прислонилась к стеночке, достала Марс батончик, чище его снимают этикетку, говорит, а слушает, а вокруг гробовая интуиция. Она говорит, вот это вот был момент победы. Она тогда прошла тут кастинг и выиграла там какую-то поездку. Вот. В общем, это, конечно, не только ее победа, да, но еще и моя, наша, это очень круто. Но это а работа, ты... Ань, это же работа, да, да? да, давай так, вот честно, там все же ожидают от матрицы вот этого волшебного, можно, да, ну раз можно, я сейчас тут все такая классная, буду есть все подряд и, и так далее, да, и получать какие-то результаты. И почему же, да, еще привычно, что вот этого результата нет, да, вот что-то я, видно, не договорилась, со мной гоняется, этот нет результата. А, а, вот это три дня и результат хочу, это на диете, когда я не ем, не пью, не, не дышу, да, и вообще там, я не знаю, чего еще и не сплю, потому что я тут вся и зла, и все на свете готово есть, даже пластмассу, а, ну то простите, да, конечно, у нас нет запретов, и, и, естественно, процессы естественные будут происходить, природные, то, что нужно организму, он будет делать так, как ему надо, а не как кто-то сказал или кто-то ждет. Сто вот, поэтому... Но я хочу тут добавить про результат. У, у каждого будет свой темп. Это не означает то, что сейчас сказала Оксана, что у вас не будет после трех дней результата. Конечно, есть конечно. Те, кто худеет там сразу очень стремительно после первых же занятий, есть те, которые думают, что после трех бесплатных занятий они уже все поняли про матрицу стройности. Это не так. Но очень многим даже эти три занятия дают очень много. Очень много основу-основ про матрицу люди получают уже на первых э, трех занятиях. У и нас масса до подтверждений, года, да? Масса да, подтверждений. Да, даже вот писали люди в комментариях, да, наши участники, которые сказали, что я прошла только бесплатные занятия и уже получила классный результат. Но это же супер. Это же классно. А, ну, еще что-то хотела наговорить умного и забыла. Ну, придет. Я поговорю про вопрос, который задали. Я прям хочу на него подробно ответить. Там спрашивают, что делать, как не развить расстройство пищевого поведения у ребенка. Вот тут я прямо призываю к тому, что. Смотрите, как питается ваш ребенок, и наблюдайте за ним, и помогайте ему идти в его естественном движении. Я... Ребенок вас не обманет, у него еще организм чист, и психика его чиста, если, конечно, ее не забивать с младенчества пищевым мусором. Вот если вы ему с рождения с младенчества не будете давать какие-то сухари, чипсы, ну и вот такое вот, какие-то неправильные напитки, это то, что много можно наблюдать, когда дают ребенку реально в младенчестве пищевой мусор. Тут зависит исключительно от вас, и если вы будете прислушиваться и смотреть, как ребенок ест, то есть не пичкать его той едой, которую он не хочет, позволять ему не доедать ту, ту, свою порцию. Я со своей дочерью, вот, к сожалению, сделала все ошибки, которую только можно было сделать в плане еды. Это, у нее действительно были довольно серьезные проблемы. Она была очень худой, и вся моя жизнь материнская была направлена на то, чтобы ребенка накормить. Я считаю это сейчас своей очень серьезной ошибкой, мне нужно было обращать внимание на другие вещи. Вот. Ну, с Мартином, конечно, у меня очень вот просто, и он ест самую очень интересную еду. Например, он может съесть э, за один раз килограмм замороженной красной смородины. То есть он реально насыпает, ну, пол килограмма точно. Он насыпает себе полную мисочку вот этой минус 23 красной смородины, ложкой. Он ее ест, это причем лет двух у него. <как> так как он любит замороженные ягоды, он не любит ничего. Поэтому, если мы говорим о детях, доверяйте им. Вот прямо доверяйте, и если вы будете на матрице стройности, то вы поймете этот принцип, и, и все у вас здесь, с их едой будет хорошо. И еще один вопрос, который не задали, но который летает в воздухе, когда, допустим, вот мама говорит: сейчас семья, там, например, нормальная, или там, ну, не занимается вопросами лиш лиш лишнего веса, никто не худеет, но вот ребенка лишний вес или там. Uh, у кого-то в семье есть лишний вес, и ребенок, вот, вот он, у него лишний вес, и он все время ест, и спортом он не занимается, вот, возьмите его на матрицу стройности. Категорически нет. Мы с детьми не работаем, и если вы хотите, потому что матрица стройности это философия, это даже не психология. Матрица стройности это философия, причем... Даже не философия, не столько философия еды, сколько философия жизни. И если вы хотите, чтобы ваш ребенок был стройный, то вам, всей семьей, нужно пройти матрицу стройности, И только тогда, только своим примером, прививая положительный вот этот пищевой пример, вы сможете помочь своему ребенку. Вот я исключительно это. Ты что-то добавишь по этому поводу? Ну, или с детьми, да, я ты начала говорить, да, мы все время же говорим о том, что на матрице возвращаем к тому, что наблюдать за своими детьми, и э, в них все вложено и встроена природа, и мы каким-то образом, взрослые люди, э, ломаем да, то, что создавалось природой веками, эти механизмы, которые, в общем-то, заложены, все есть. И когда наши участники начинают это осознавать, они, ну то, что называется, прозревают, они, ну, как, это же я все знала, оказывается, я так в детстве ела, и вот когда ты рассказывала про Мартин, про а, а, Настю, да, вот когда она очень была худенькая, у тебя была задача ее накормить, вот я это прожила на себе, я была в детстве безумно худой. И мою маму просто, ну, то, что называется окружение, ну вот она ну, да. издевалась, да? да, они ее ругали, они обращали внимание, что вы там плохая мать, вы не кормите своего ребенка. Ну, вот И я это когда было, да. это осознала, сколько моя мама пережила тогда, знаешь, задача была у всего, у всех близких, бабушек, дедушек, все там старались рецепты эти принести, а я чувствовала себя подопытным кроликом, честно я тебе скажу. У меня впичкали все что угодно, и пиво со сметаной горячее, это противно, Вика, я тебе скажу, я ела все с домашней сметаной, потому что там же, ну, жиры, да, там надо было как-то вот эту, вот эту тощую Оксану как-то привести в чувство. Я чувствовала себя ужасно, потому что мне хватало то, что называется хлеба с сахаром, и я была счастлива, а вот тут как бы... И поэтому с детьми... Смотрите за детьми. Наблюдайте, как они кушают. Они э, вам покажут сами даже, как питаться, как не доедать, как бросать, как э, ну, выпросить у мамы в конце концов то, что я хочу, да? Тут Ира а, хочет вопрос. Вот это очень важно. Так. Э, я про э, мусор. Ага. Можно буквально слово одно да, про да, мусор да, пищевой, да. да. Мы на самом деле на матрице пищевой мусор не запрещаем. Мы говорим о качестве. Вот не про то, что есть, а именно про качество той продукции, тех продуктов, которые вы в себя вкладываете. да, Это вот тоже про любовь к себе. И пусть это даже если будут там чипсы или лимонады, то какого качества эти чипсы, эти лимонады, можно самой дома приготовить для себя любимые чипсы да, из картофеля натурального. Да, да, да, да. Можно приготовить домашний лимонад или купить вот то, что называется лимонадом или то, что называется каким-то там соком, да, или там еще чем-то, то есть, ну, ну я да, когда я прихожу пекарню. в пекарню, в которой ну, там, знаешь, э, династия пекарей, которая там с такой любовью к этому относятся, я понимаю, что они эти рецепты собирают, они там каждого своего покупателя там ну, прям рассказывают о каждой этой выпечке, я знаю, что мне эта выпечка не навредит, вот даже если я ее съем там, да, там или больше, чем обычно. Можно есть, да. Конечно, то есть тут а, все тут, тут, угу. тут, да, да. Ира попросила, чтобы я озвучила, вообще рассказала, почему ты ведешь э, матрицу стройности, да, и кто ты? Оксана э, психолог, и Оксана много лет в матрице, и Оксана лучше всех понимает и знает матрицу, поэтому Оксана э, Оксана очень много внесла в матрицу стройности своих наработок, поэтому Оксана ее ведет. Я дала Оксане «Матрицу», потому что вообще «Матрица странности», кто, может быть, помнит меня с того момента, когда я начала выходить в Инстаграм, знаете, вот это вот мое священное правило «делегируй». Да. Раньше я, кроме «Матрицы», не могла вести никакие другие марафоны. И писать их не могла, и вести их не могла. Почему? Потому что Матрица отнимает огромное количество времени. На Матрицу приходит большое количество людей. И каждому нужно уделить очень кропотливое и трепетное внимание. И я только Оксане смогла доверить этот э, вопрос. Только Оксане смогла это передать. Э, вот знаете, как вот, передать из одних в руку в другие руки, в бережные, я точно могу гарантировать, что вы получите от Оксаны стопроцентную отдачу, так же, как и от меня. Вот, поэтому, поэтому и очень важно, чтобы Оксана тоже вела именно сами эфиры для того, чтобы у вас был контакт с Оксаной. Я понимаю, что многие хотят приходить на меня, но вот я прямо принципиально отказалась от своего участия как тренера в «Матрице стройности», хотя это все разработано по моей методике, да, но я считаю, что это очень важно, потому что Оксана доля в этом несоизмерима. Поэтому, э, ну, вот поэтому как-то так. Я еще хочу сказать, тут как раз был вопрос по поводу, как вы относитесь к ЕДРМ-практикам как методу переработки пищевых зависимостей. Вы знаете, я даже не знаю, что это такое, потому что, ну, как бы все знать невозможно. Возможно, если я прочту аббревиатуру, расшифрую, я пойму, о чем речь, да. Вот. Но очень многие вещи, которые, вернее, не многие, а все вещи, которые мы даем, это они взяты из классической психологии и э, перенесены на тему именно отношения к себе и пищевому поведению. Поэтому никаких других э, методик вы в матрице стройности не увидите. Вы не увидите диет. Меня все время спрашивают: все время жду, когда же нам выдадут список продуктов, и время, которые можно или нужно есть во время марафона, и все, или все время жду список продуктов, которые нельзя есть. Во время марафона. Не дождетесь. Так, сколько пить воды? Расскажи про воду. Расскажи про воду. Мы с водой с тобой хлебаем. Ну, дорогая, я, конечно же, благодарна за такие теплые слова мой адрес. Я это ценю. Мне это действительно очень ценно и важно, потому как я сама очень люблю Матрицу. Это действительно так, и меня греют отзывы участников, результаты. это Для меня это, знаешь, такая частица моей жизни хорошая. То, что касается воды, да, часто очень и наши участники задают эти вопросы. И вот под постом я тоже увидела да, этот вопрос про количество воды. И вообще такой вопрос был именно как, как бы норма, да, но я отекаю от этой воды, и вот это тогда вопрос, ну а зачем тогда ее вообще пить, если ты, вы понимаете, что уже есть отеки? Да? Вода, точно так же маркетинговые ходы, да? мы с тобой знаем, что такое маркетинг, мы знаем, как это все работает. И, безусловно, и вода в том числе, особенно когда она появилась бутылированная, то это тоже было, были задействованы и фитнес-центры, и диетологи, и все на свете для того, чтобы эту индустрию развивать. И, в общем-то, ты знаешь, вот эта норма для меня, это всегда, ты знаешь, что ну, как бы наша с тобой реакция на нормы вообще, И потому как, ну, а что такое норма для меня самого? Что такое вообще, сколько мне, моему организму нужно воды? И тогда вот в помощь наш дневник, наша матрица про то, что мы наблюдаем за собой, изучаем наши нормы, и тогда мы приходим к тому, сколько воды нужно. Но у нас про воду вообще целый эфир матрица Давай так, да. это, ну, полноценных да -да -да. пару часов, ну там час времени мы посвящаем именно вот, развеиванию мифов, подтверждению каких-то вещей доказательных, да, но в конце концов, смотри, как, как стремительно меняется доказательная медицина, да, вот сегодня это было там, что нужно всем пить холодную воду, завтра всем горячую, послезавтра там каждому свою, сегодня норма была там 30 грамм, завтра 50 грамм, а послезавтра подождите, подождите, а мы забыли учесть, извините, людей, у которых заболевания сердечные. И для них качание крови вот, или жидкости в таких количествах через организм-то ну, вообще-то чревато. Ну и вот эти все вещи, они но-но-но-но. Подождите, но мы да, забыли про... Я сколько вы пьете вод... для воды. Я засекала, я ради интереса где-то неделю отслеживала, сколько же мне хочется и сколько я пью. Но у меня оказалось от литра до двух. То есть это зависит от очень многих факторов. А вот uh -huh. мой муж, например, он, когда работает в жарких странах, он рассказывал, что он пьет и по 6 литров воды, хотя это уже доза, которая близка к смертельной дозе, uh -huh. 6 литров воды за день. Он говорит, "Но ну, когда ты потеешь, когда ты, ну, там, футболку меняешь 4 раза в день, которую можно отжимать, и заливаешься водой, но им еще выдают специальные таблетки, которые как это, электролиты, которые э, восполняют да, количество соли в организме. Да, поэтому это такие вообще вещи. Э, люди живут в разных климатических поясах и подгонять это все под одну гребенку это прямо вот, знаете, ну, в общем, это, мягко говоря, неправильно. Я еще раз хочу вернуться к основному правилу матрицы строгости, к самому важному принципу. Быть честным, собой. Если вам хорошо двух литров воды в день, пейте 2 литра воды. Если вам хорошо от одного литра воды, пейте один. Но ну, это очень грубо. Но наступит день, когда вам захочется выпить 3 литра воды. Не удивляйтесь этому. Это не значит, что когда вы выпили 1 литр, это плохо или что-то у вас превратится в тыкву. Не насилуйте себя. Будьте. Вот, когда знаешь, что на день рождения, будь сама собой. Да, да, да. Еще один вообще крутейший вопрос, которым я хочу закрыть наш эфир, он очень прямо важный. Что вы скажете про очищение организма, про веганов, про дни, когда люди выдерживаются от еды, полезно или это или нет? Значит, по этому поводу я вот, я начну опять с того, что если вам это хорошо, то это окей. Если вы веган по убеждениям и вы чувствуете себя хорошо, ваш организм классно откликается, значит, это ваше. Я просто мой низкий поклон. Я мясоед. Я не могу без мяса есть, хотя у меня были эксперименты стать вегетарианцем хотя бы. По убеждениям. Но когда я поняла, сколько кожи вокруг меня еще меня окружает, в общем, я оставила эту идею. Возможно, я просто до этого еще не доросла. Не знаю, пока я не сую, скажем так. То есть, это не про диету, это про отклик мой моральный да, миру. Хотелось мне быть вегетарианцем, но я не смогла. По поводу очищения организма. Очень часто, правда, в разное время у людей, которые проходят матрицу стройности, наступает такой момент, когда они перестают есть вообще. Это происходит не у всех, не всегда, но у очень многих, очень часто, и это бывает там буквально даже первый месяц прохождения матрицы стройности. А, это потому что организм говорит, фух, меня считались, печать, <связать> спасибо вам, дайте передохнуть. <связать> вот это приблизительно такая реакция. Поэтому по поводу голодания, вот я к этому отношусь, если это вот вы проснулись, и вы поняли, что сегодня тот день, когда вы хотите поголодать, и у вас это потребность вашего организма, это. Супер, это вот это на миллион процентов будет вам полезно. Во время болезни бывает такое, что не хочется. Есть. Угу. Это это значит, что вы слышите свой организм и главное себя не насиловать, да, то как у нас тоже угу. куриный бульончик там еще. Да? Полезно, Но, да? полезно, пользу причинить себе. расскажите ты сейчас больше в матрице, да? Как часто это происходит? На каком Сроки, скажем так, как люди это проживают, проходят. Мне тоже есть что рассказать, что но мне хочется Ну, мы же с тобой прошли, да, весь этот путь, и поэтому, конечно, на себя все через себя, и как это было у меня. Безусловно, я тоже столкнулась да, с тем, что предупреждала там разгрузочные дни. Ты знаешь, у меня на, на матрице... Я предупреждаю и всегда все равно люди... Ну, ты говорила, да, много уделяла этому время, говорила о том, что не спешите, все будет, диеты, ограничения, очищение, все естественно произойдет. Ну, так намекала тонко, потому как, да, вот ты давала нам возможность подумать. Подумать давала да, время, вот это пространство давала проанализировать, прорефлексировать где-то, да. И вот ты знаешь, что происходит с участниками, то, что и со мной. Многие просто сидят, вот когда они об этом узнают, что естественный разгрузочный день возможен, и он может прийти, это может быть полдня, это может быть то самое интервальное голодание, кстати, это не обязательно там несколько дней, это то есть да. у каждого персонально это происходит. И э, что, что, да, кто-то начинает ждать. Вот это еще одна такая, знаешь, ловушка. Да, И да, вот, ну когда да, же да. у меня это будет? Такое ощущение, да, что это, люди, да. знаешь, вот это вложили в голову в такой степени, что только таким способом, только голоданием, только детоксом можно каким-то образом очиститься, да. И, ну, послушайте, у нас вообще столько выводящих систем в организме, что неужели он не придумал себе, как вывести то, что ему не нужно. Но то ты права, если же вот когда он настанет, когда он наступает, участники по-разному реагируют. Да? Вот ждала, ждала, ждала. Потом: ой-ой, а, а как это? А, чего голода нет? А почему я так долго не ем? Оксана, что происходит? Я точно захочу есть. То есть, вот представь, да, я жду, да, жду, жду это, я уже об этом знаю. Я предупреждена уже со всех сторон, как это происходит, да, то есть, ну вот, уже подготовленная, захожу туда, и появляется вот этот страх. И вот этот страх тоже важно очень писать, очень важно об этом сразу говорить, потому что вот э, организм наконец-то вздохнул, как ты говоришь, да, вот ему уже как раз вот это вот разгрузится, как компьютер мы перезагружаем, да, вот, ну, тут как раз про это, и в этот момент, хоп, и страх присоединится. И тут... И тут опять все пропало, и все, вот знаешь, и хочется себя спасать, и вот накормить. И вот тут вот что-то включается. И вот что включается, нужно отслеживать. Да, Тоже страх приведу. остаться голодной, или страх, что э, больше никогда не будешь есть свои вкусняшки. Ну, то есть самые разные действительно происходят вещи. У людей действительно э, появляется паника. Я помню, как я, когда я первый раз вступила в это состояние, но вс ⁇ равно, пока это не проживешь, мы можем с тобой объяснять, что ты ну, Но пока ты не проживешь этот момент вступления вот в этот вот естественный голод, естественное голодание, до тех пор ты не поймешь этот механизм. Оксана, я mm. помню, как я. Я брала полный пакет медицинской военной работы. Я тогда, если работала в офисе, ходила на работу. Брала полный пакет, и это, и это. А вдруг я захочу кушать, а вдруг я это захочу кушать. Главное, чтобы я стал голодный. Да, там яблочко, апельсинку, как сейчас помню, я еще вареники с картошкой. Ну и так далее. Это, конечно, очень интересно. И да, действительно, самое интересное было: я вспоминаю сейчас, что я брала с собой вареники с картошкой, и при этом я худела. Ну, вот такой вот феномен. От очень многих участников вы можете увидеть, посмотреть отзывы о «Матрице Стройной», у нас есть специальный Инстаграм-аккаунт, на который можно перейти, почитать отзывы наших участников. Мы просто делаем скрины и их вывешиваем, когда э, пишут о том, что вот я себе ни в чем не отказывала и боялась потом встать на весы, а оказалось, что я даже похудела. То есть э, часто довольно бывает, когда люди приходят и говорят, я хочу хотя бы больше не поправляться. А если я еще и похудею, то я буду считать это большой победой. Ну вот, вот как-то как так, как-то все про это. Оксана, я благодарю тебя за эфир. Я не знаю, может быть, еще что-то хочешь добавить? Ну, я хочу сказать, поэтому... что мы открыты с тобой, да? Ну, я в да. частности, у тебя сейчас загрузка больше, ты пишешь марафоны, это чудесно, это волшебно, это классно. Я прям этому очень рада, что смогла тебе дать эту возможность, дать писать, творить. Что хочу сказать, конечно, то, что в Телеграм-канале, да, в Инстаграм. Не всегда есть у меня возможность и время, я не сильно развиваю свой Инстаграм, потому как, ну, вот Матрица действительно отнимает достаточно много энергии и сил, но я там в доступе, мне можно задавать вопросы, мне можно, я с радостью отвечу, и наши участники знают, что вопросы нужно задавать, и они тогда откликнется Вселенная, и будет ответ, да. Вот, то есть мы открыты, мы в доступе, пожалуйста, будем рады всегда. Я сегодня безумно рада была, Тобой быть в эфире думаю что Я это тоже. очень Спасибо. было полезно Спасибо. полезно было всем и если у вас еще остались какие-то вопросы вот честное слово вы приблизительно ничего не теряете если вы придете особенно кстати перед новогодними праздниками О, да, да. наступает время ритуального поедания продуктов ночью вот в жизни я очень ждала этого, я накрывала такие столы, а сейчас мне непонятен этот смысл. Ритуальное поедание еды в 12 часов ночи. Что вы, что? Ну, мы с тобой сейчас смеемся, да, но для многих же да. это действительно, ну такой вопрос, да, люди готовятся, опустошают полки магазинов, забивают свой холодильник и так далее. И такое у меня, знаешь, я когда за этим всем наблюдаю сейчас, я, знаешь, как бы смотрю и думаю, боже, они что, будет, что, ну, как будет. бы на полгода, насколько они запасаются, народ, что завтра объявят голодовку. Ну, вот да, как потом... бы так. Так самое да. любопытное, что, знаешь, семья-то тоже начала подтягиваться. И сейчас вот разговоры мои, внутри моей семьи, да, что мы, как мы готовимся к новому году, мы, честно, мы не можем два месяца составить меню. Это вот, знаешь, это смешно, но мы смеемся, потому что мы знаем, что мы в любой момент вот просто даем себе то, что мы хотим. И выбрать конкретно, что я хочу прямо на Новый год. Я знаю, что я хочу. Я хочу, знаешь, вот в компании, в семье, хорошими людьми побыть а, в да, этот да. момент. А что будет на столе при этом? Ну, для меня сейчас это вот, ну, далеко не второстепенно даже, веришь? И вот очень хочется, чтобы наши участники, то, как ты говоришь, мы вот, да, в начале марафона, это говорила спасать людей, бежать и всем кричать, вот сейчас тоже в преддверии этих праздников хочется сказать, люди, приедите на бесплатную часть, она как раз будет перед Новым годом, она как mm -hmm. раз, вот, вот, вот прям с 25-го она стартует, да, декабря и это будет возможность как раз вот хоть чуть чуточку хоть вот по возможности я хочу добавить это не означает что мы вам запрещаем поедать среди ночи еду можно мы вам разрешаем совершать ритуальное поедание еды вы просто даже после этих первых трех бесплатных заданий начнете это делать по другому. Вы понимаете? Нельзя получить другой результат, совершая одни и те же действия. Вы начнете, вы узнаете, какие другие действия нужно начать совершать для того, чтобы обрести стройность в этом месте. Вот в этом. Это место главнее всего, а все остальное уже подтянется. И тогда все будет у всех просто прекрасно. Начиная от настроения, заканчивая здоровьем. Я тебя благодарю за эфир. Дольшое Анечка, эфир... это взаимно, Спасибо. дорогая. Это взаимно да? дорогая. Я была безумно рада, потому как этот карантин да, немного нам не дает той возможности повидаться чаще, чем мы обычно видимся. Но вот сегодня это случилось, и я безумно рада. Да. Спасибо тебе, дорогая, что позвала, что мы с тобой, в общем-то, придумали. Да, и Ольга, наш директор, и Ирина. Привет, Ира, тебе огромный, вот, обнимаю и, конечно же, приглашаем, приглашаем вас на матрицу, на бесплатную ну, часть. Это вообще, знаешь, хочешь сказать, да, пройдите хоть вот бесплатную часть всем, спасибо. даже если нет проблем. Да, весом. Ну, не закончить про матрицу говорить, ты же знаешь, меня только можно да. прервать. Вот. Окей, большое спасибо всем, пока. Пока, пока.